Перейти есть Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять это свихнувшаяся похотливая железка. Да, похотливая железка. Ха. Так, почему не все показывает? Я же все уже достал. Странно. Ладно. Где-то дальше. Дальше есть. Помп есть. О, Сдесмус, тут сда, туда-сюда. Что на почте у нас? Ладно, выключите Да, выключите Забираем, все, забираем, забираем, забираем, ничего не оставляем. Так, все забираем. Не, не все. защиту от лазер. Ах, какой брутал! Я все дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними... Ладно, его. я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и включай удовольствие. Ай, пропусти. Что, ругаешь меня еще и еще? Я тебе точно скоро вдочу. Хватит! Да, да, накажи меня. мой, Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. Дичь какая-то. Это еще мягко сказано, но... А, ой, надо было просто выйти. Попробуй пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любовь. Ну конечно. Так, что-то недостаточно ресурсов. 80 надо это и 123. Жалко. Жалко, но чуть-чуть не хватает. Улучшение. Ладно, можно потом улучшить. Можно ресурс... Ой, красного было улучшить. Сколько у меня там? 88 было? Да, 88. Зарешокировал. Да, здесь все. противника. Ну ладно. Потом куда. Хорошо, вот это уже улучшить. Все улучшила. Хорошо. разбегла да? что твою мать больно и ни хрена себе защитился чуть не убил он нафиг чуть не убил это лучше чем убила полностью согласен идем искать пред... что-нибудь мы ему оторвем странно почему-то фраза не продолжилась Милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо, тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен и на нем экспериментальная примерная перчатка. Вот тебе и доктор. Должен быть это человек Сеченов. Лариса, ты разговаривала с ним? принесли его в а потом, я не знала, его оставить кровь. А стоило бы, это избавило бы нас от возможных проблем. Страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последний, бедрук. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя сейчас со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор? А кто вы такой? Виктор! Офицер по особому поручению майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя называют Вчеломеи. Виктор, спасайся! Вчеломеи. Угу, сейчас Конечно, бежит просто еще. Нападение. Че? Нападение. Оно стоят! Так, мы не вызываемся, старается. Так, бедный гибинная. А сволочь блять. Так как у меня миллиожа бесит уже, не знаю. Давай. Давай, улетай, джельзя. Лох, он командует роботами. Прям как своими собственными. И двери за собой как-то заперты Предатель Петров внес с собой энергоэлемент свеча, запитывающая систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Но он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор. И его придется искать заново. на right, это наверху находится. <звы> так на всякий случай может взять дробаш Чего только на 2 заряжена была раз это что за береза там в старовенной колбе внизу посреди mm. зала это и есть тот самый знаменитый электрогенератор pk4 совершенно верно береза pk4 это полимерно-вегетативный генератор энергии опытный образец Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Ну, забираем, забираем, забираем. А меньше болтовней больше делать. Забрался, да? Ой, Так, у меня ХП мало. Вот так, хорошо. Что-то еще сонс так да, здесь пусто, видишь пусто, И здесь все пусто идем сюда. Может закрыть секс? Пауля Забрали сюда Идем туда наверх. Ну, а кто болезнет, то сразу лоббечник <звук> опять кнопочки нажимаю, да? подожди, я уже забыл как он И... эй И... <звук> Ладно, заново. Ладно, сначала забрать надо. Под столикам есть, здесь есть. Что это у нас? Просто. Просто забираем. И сваливаем уже отсюда.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 Не обязательно, но свеча выйдет из строя. Болень. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить себя специально. С ней ничего не случится. Ясно. Чего не забыла так сразу? Обязательно надо было с первого раза все завалить. Ну, сейчас эти чмушники, чмушники обязательно придут. Обязательно кто-то вылезет. Нет? А это стекло может треснуть? Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо узмеряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Не открывается, что ли? буду удовлетворена. И Пропажа оборудования, значит. Здесь что? Нет что? Ажка его была. есть тоже. На каждый комп, похоже, можно забирать информацию. Так, так, так. так. Сюда? Да, ладно, сюда. Просто пробежись уже, все заберет. Сюда все, все забрали, вот нас что? Что за дискотанцы? танцы а, вот так что? что здесь наверху, наверху враги? Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала купу. Метров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь. А мы везде все лутаем. Комната отдыха Сохранимся. Чертеж мало медицинской капсулы уже получен а -а -а. Майор, оружие или способности? М -м так попробуем. 80 не хватает. Ладно. Переключимся на навыки. Сколько у нас их там? Немного, наверное, полимера. 31. 26. Если используется. Ладно, все купил. Хорошо, купил. Снова сохранился Молодец. Можно было не сохраняться. Ладно. Там враги нужно подальше от врагов. ничего нет Меня часто я не я часто наверх можно залезло так это мы знаем это мы знаем ты <служие> плохо знаю а, тоже можно судя по всему вальга случилось Но... разгерметизация производственных емкостей и произошла усечка экспериментального материала сейчас это только на пользу так, значит, можно зайти через и куда плыть а так что наверно ладно рыбка рыбка дохта что ли а нет, живое В бой и в другую сторону. А черт, черт. Так, мне дробовик не очень нравится. Второй. Да по одному, слонче, по одному. Это все? все а эту кнопку нажимать нажимать что это за бутылка? так что это у нас Я ничего даже не объяснили. ладно Диск, я вчера случайно заглянула А, я забыл более... Так, ты... Вот это... Мы будем Ну, он сразу не отключился? А, ой, я протупил, значит иди. Все протупил. Ладно. Из полимер можно сюда выйти. А вот так сюда. Луна представляет собой замок, который откроется одна есть. А, вот вот. Одна есть. О нет, опять эта матрешка. Надо обойти. Нет, это. Опять, товарищ мой, понимаю, что взаимодействие с теми вам неприятно. Целесообразно вылезти. Не появилось ли у нее что-либо полезное? Ладно. Либо полезное, что-то в нем там может быть полезное. способен потерпеть. Собираюсь все, все, все, что плохо и хорошо лежит. Опа. Вот она. наконец-то! Я так скучала! Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки. И не надеюсь чего? Ты опять кого-то убила. Луджи вот тваря. А. Милый, ты так долго в меня не входил. Не стало очень да, много. Да, Скажи, милый. М -м -м. Понравилось. Я очень старалась. Держала. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать. Это выше моя сила, милый. А ты постарайся, поняла? Уже имеется лесами. 80 осталось. Ладно, не хватает еще. Абу забрали. Пока можно стопорщиков побегать. Откуда а идти-то? Я же отсюда пришел, Отсюда что ли? Ладно, значит, отсюда присыпаем. Эмм. Секс чуть дрова. Если кому-то лицо надо стремиться. Крас! Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф?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 но алгоритмы элеоноры оказались деформированы самым ужасным музончик выяснить тут никого нет. да да никого нет стресса поглощаем собираем ничего не пропускаем странная песня но у девушки очень приятный голос это радио будущего именно то профессор лебедят в академии последствий разработал нелинейный эллистический алгоритм основанный на принципах квантовой некоммутативной математики раз да это ты с кем сейчас разговаривал извините объясню проще в Академии последствий рассчитывает музыкальные радиоволны из будущего. Вторая есть. Вторая есть, и сейчас будет третья. Да? А, Сохранение сработало. Вроде заработал. Так, он там черт стоит. Чертила.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 А, похоже, тут остался никак нельзя было. Напоминаю, перед прохождением низгодного И